Меня зовут Никита, я из Москвы, мне 37 лет, работаю айтишником. Соответственно, вся работа за компом с течением времени зрение сильно ухудшилось, осталось на левом глазу 30%, на правом 40%. Ну, соответственно, при том, что я люблю заниматься активными видами спорта, для меня это стало большой проблемой с очками компаний не совместимы в принципе. Соответственно, решился на операцию. Очень долго я боялся. Это было очень страшно, потому что э -э, ну, информация очень противоречивая. И очень было сложно решиться на самом деле. Вот. По факту вся операция занимает минуту. И она абсолютно безболезненная и абсолютно не страшная. И по факту... Э -э то, что я боялся там пять лет и мучился от того, что я плохо вижу там, не вижу в кино, в магазине там, за рулем это всего, можно э, было решить за минуту. И вот тем, кто собирается делать операцию, я хочу пожелать, что просто решились, пришли, вот, все доктора расскажут, объяснят, и это просто другая жизнь. Это я вот, прошла неделю. Соответственно, все ограничения у меня сняты, я люблю обычный, нормальный полноценный образ жизни, и каждый день я, ну для меня это магия просто, я никакие очки, ничего, то есть я просто вижу все, я так не видел, наверное, последние лет принципы, поэтому всем желаю сделать.